Всем здравствуйте! Меня зовут Зайцев Алексей, и сегодня мы берем интервью у очень интересного человека. Зовут ее Ольга Лукьянова, это лидер, интересный лидер с большой буквы, и сегодня она поделится своей историей. Вот. И вы, может быть, многие вещи услышите, увидите а, о том, как можно делать то же самое, только по-другому. Вот, Ольга, немножко расскажи о себе, как ты вообще попала в сетевой маркетинг вообще, как тебя туда затянули, заманили, затащили mm -hmm. и так далее? Хорошо, наверное, я начну с самого начала. Изначально я познакомилась с сетевым маркетингом, когда мне было, ну, может быть, 22 года. И э, речь шла о компании Amway. Хорошая фирма. Да, и сама идея сетевого маркетинга мне тогда очень понравилась, потому что примерно в то же время параллельно я вышла на свою первую работу в офис, и сидя там в офисе с 9 до 18 часов, я очень быстро поняла, что это вообще не мой формат работы. Понятно. При всем при том, что я, ну, скажем так, человек трудолюбивый, может быть, мне нравится в целом работать но вот сам формат я это очень четко осознал на тот момент прям достаточно за короткий промежуток времени не мое вот сидеть где-то ну в принципе достаточно неподвижно угу. и идея сетевого маркетинга меня настолько тогда вдохновила что ты можешь не сидеть на одном месте в офисе ты можешь общаться с людьми, достаточно разнообразный вид деятельности, то, что ты и общаешься, и обучаешь людей, и какие-то важные мероприятия. И как я сейчас поняла уже, для меня вот тема обучения, она сыграла тогда ключевую роль, потому что внутри по призыванию я преподаватель, mm -hmm. я обожаю передавать знания другим людям. Mm -hmm. И как сейчас я поняла, что это тоже тогда был таким триггером для меня, что вот есть возможность передавать знания. И я ухватила за эту идею. Mm -hmm но как ты знаешь сама сама система, в которой я тогда работала необычная она необычная и она не принесла того результата, на который я рассчитывала. Ну, ты же, мы же, понятно, что когда приходим, мы ожидаем, что вот к концу года у меня будет столько-то партнеров, такой-то уровень, нам, нам наколят значок, вот, или там татуировку на спину, на него условно. А, скажи, почему? То есть, почему тот формат работы, тот формат ведения бизнеса тебе не подходил? Потому что было другое время. Что вы делали, что тебе не нравилось делать? Uh -huh. Ну, я, скажем так, не из тех позиций или не из тех людей, кто просто там что-то себе намечтал, сел на попе ровно и ожидает результата. Да. Я очень начала активно действовать. То есть все, как на тот момент обучающая система учила, какие шаги делать, я абсолютно точно так же начала делать. Я знакомилась с людьми. Я проводила презентации маркетинг-планов. С досками? Да, с досками. Как мило. Вот э, все, все вот этот классический такой сетевой маркетинг, э, я именно так и работала, проводила там вторые встречи. Дома? дома? Домашние встречи? А, По-разному было, где-то дома, где-то у кого-то дома, где-то... Ну, в каких-то кафе, угу, то есть угу. вот где позволяла... Обстановка. Обстановка, да. И э, мое самое большое разочарование было в том, что я все делала, ну, на мой взгляд, э, и на взгляд вот тех людей, которые были моими наставниками, я все делала. Но результаты в деньгах я не получала. На, я на тот момент провела несколько лет, вот, работая так. Да, причем я специально свою э, работу в офисе я ее подстроила под сетевой маркетинг. То есть я сознательно ушла на уменьшение дохода в деньгах угу. только для того, чтобы у меня был свободный график. Ш и в этот свободный график сеть. я угу. могла да, параллельно э, строить сеть. И, по сути, на два года я себя обделила во всем. Я подумала, окей, это временно, вот несколько лет я этим занимаюсь, я строю свой бизнес, и после этого я уже ну, осуществлю да то, что в чем я себя урезала. Uh -huh. Но, простите, молодая девушка, да, которая себе ничего лишнего не может купить, потому что ну, вот не на что, да, вплоть до уже до того, что там зубы вылечить было, не на что, да. Ну, для меня это тоже было не очень приятно. И когда в какой-то момент я поняла, что вот прошло только количество лет, а я, простите, ни дохода, ни денег... Не ни команда, Ну, команда там какая-то уже была. Я не то, что совсем не было результата, но вот этот результат, который был, я считаю, что он не стоил вот тех вложенных усилий и того, можно так сказать, даже когда... Как называется период времени, когда мы от чего-то сознательно отказываемся? Аскеза. аскеза. Вот. То есть, фактически, я вошла в аскезу на несколько лет, и я ну, поняла. Полезный что, навык. Что, да. Но а, я поняла, что в конце каждой аскезы, когда ты его держишь, там есть какой-то суперприз. Бонус. бонус, бонус да, вознаграждение. А тут и аскеза, а бонуса-то никакого не последовало. И Я испытала э, глубочайшее разочарование, потому что я себя полностью обесточила во всех смыслах. Я не смотрела никакие фильмы, не ходила ни в какие-то, не знаю, театры, да, потому что ты живешь в Москве. Э, не, ну, не покупала себе что-то. То есть, по сути, я себя вот так э, сделала, сделала себе эту аскезу, но итог-то какой... Э, Просто прошло время, и результата фактически, ну, даже там… Ну, безусловно, он в голове остался, просто к нему добавилась колоссальная усталость, uh -huh. то, в момент который ничего не надо. То есть ты уже понимаешь, что ты ничего не хочешь проводить, никаких встреч, и, и, и люди, людям не радует, Подпишутся, ладно, не подпишется, как бы, ну, что такое, да, Ты наверное? понимаешь, что это не работает. То есть что-то не работает, uh -huh, uh -huh. а что не работает, ты не понимаешь. И тебе все говорят, что ты молодец крутая но простите мне это молодец не, оно не, не нужно не косыке, если да. нет подтверждения да поэтому ну мне хватило мозгов понять что <смех> так это не работает поэтому нужно отсюда уходить линять но <смех> интересный момент что как обычно говорят спонсоры в таких случаях ты ушла в минуте <смех> от супер результата да. и вот сейчас у тебя бы прям 6-7 веток сразу бы на тебя насыпались и был бы большой статус но ты понимаешь что это не так то есть ты реально да. видела по качеству людей в твоей команде, по их э, энергии и по тем методикам, которые, э, которые давались тебе, что это не вырастет так сеть, как, ну, как тебе хотелось бы. Да? Я понимаю, что ты не хотела чего-то там какого-то несусветного там по 20 машин в месяц покупать, да? То я понимаю, mm -hmm. что основная задача была какие-то базовые потребности закрыть. Э, ну, выйти на нормальный уровень дохода в Москве mm -hmm. и не работать. да, Хотя бы не ходить в найм. Да? Я тут понимаю, да, что это для начала. Главное, самое главное, все это время моя голубая мечта была, с которой я ложилась спать, с которой я просыпалась. То есть все это время, даже после того, как я э, попрощалась да, с Амвэем, и внутри я не вслух, конечно, вслух было некому кричать, никогда. Но внутри я сказала, никогда. Сетевой больше никогда. Да, Попалась. И, да, угу. и все вот это, все эти годы, что я там была, что я после этого чем-то занималась. Я не знаю, сколько это лет, это много лет. Я просто ходила, когда э, шла куда-то, ну, вот по делам, там, на работу, с работы, и я крутила вот этот слайд, как я не работаю в офисе, как mm -hmm. я провожу время, вот как я сама хочу. То есть у меня это я не знаю, откуда это взялось, почему именно так, почему мне настолько это было важно. Вот не работать в офисе именно, да, быть вот какой-то, ну, либо там самозанятой, либо на себя работать. И все, все, все равно это мечта на меня не отпускалось это время. Я не знала, как это. Я думала, что вот сетевой, но у меня не получилось тогда. Не знала, как это реализовать по-другому. Но я знала, что э, я буду продолжать мечтать, мечтать, мечтать, и как-нибудь это все-таки произойдет. Угу. А, а, как ты -то тогда, ну вот, я так понимаю, что это был определенный спад, достаточно сильный, и ты из бизнеса вышла и уже больше не, не сильно хотела об этом что-то слышать? Я вообще не хотела об этом У тебя там какой-то блат, какие-то родственники там работали в этой сфере? Или ты сама... Ну, как ты попала в сетевой вообще? Ну, предлагали моим родителям. То через них? Через них. И я сама услышала эту возможность, и я за нее хватилась. То есть даже родители вначале не хотели. Но я проявила инициативу. Прям меня эта возможность так захватила. Угу. Да. Что даже я уговорила, можно сказать, родителей. У -у -у. То есть я первый поехала на какие-то семинары обучения, и потом уже они, видя мой, мой вот этот энтузиазм, они тоже подключились. У -у -у. Ну, ты была в их структуре, да, получается? Да, я была У -у -у. в их структуре. Интересный момент. Ну, вот когда ты вышла, У -у -у. сколько лет тебе уже, тебе не хотелось туда появляться, и как ты пришла в новый бизнес? Мне вообще туда не хотелось появляться, и когда кто-то, хоть какой-то намек, хоть что-то куда-то меня приглашал похожее по формулировкам, я даже не позволяла вообще эту тему как-то раскрыть, потому что я сразу такая «нет». Вот. Ну, прошло, прошло, прошло, прошло. Ну, где-то, наверное, ну, около 10 лет, может быть, чуть поменьше. Ну, вот... Плюс-минус. 10 лет на 10 паузе? 10 лет, да. На паузе отдохнула? Отдохнула и забыла. Uh -huh. То есть настолько отдохнула, <laughs> что, что, <даже> я <laughs> забыла, да, что я Классно. даже забыла, что я даже забыла. И мой такой протест был до такой степени, что я даже выкинула, у меня была уже огромная библиотека вот этой сетевой литературы, литературы uh -huh. которую я там прочитала, законспектировала, подчеркнула. И я настолько, что я даже выкидывала просто все, что Но вот связано. Ну как сфера, которая не получилось. Больше да. от нее больше боли, чем, да. чем радости. То есть понимаю, что да. это сфера, в которую ты влупила энергию, а там только тяжесть. Ну, У -у -у. логично. А как попалась ты в Снова? ну, то есть как тебя заманили а вообще? Просто ты говоришь, что уже забыла, отвлеклась, и тебе да. заново хватит. Кто вот в тот момент, когда я отвлеклась, когда мое внимание, видимо, уже замылился глаз uh -huh. uh -huh. <laughs> вот понятно что после такого опыта обычным путем я бы не попала в сетевой потому что слишком было большое сопротивление uh -huh. и негатив но э, путь мой оказался настолько Господнем пути, они неиспобедимы. И путь оказался настолько завуалированным для меня, uh -huh. что он единственным был возможным. Зайти через ту сферу, которая на тот момент меня интересовала, это нутрициология. Uh -huh. Я никак не могла подумать, что на этом пути я снова повстречаюсь с сетевым. Uh -huh. Просто вот, опять же, ряд совпадений. То есть я пришла на обучение, в котором, опять же, не было прям сетевого, да, uh -huh. но мне нужна была программа для своего личного здоровья на тот момент. И из всех, из всех вот блоков, что были, предлагались, в основном вся информация была на iHerb, uh -huh. но где-то там в каком-то блоке, просто в закутке, причем там надо было несколько раз еще покликать, чтобы туда добраться, вот до этой информации, там находились протоколы NSP. Mm -hmm. И мне было все равно купить э, iHerb или купить NSP, потому что для меня это все было единое. я не понимала никакой разницы для mm -hmm. меня э, слова качество, добавок, но это было Непонятно. просто ни о чем. Да. Но, э, что меня привлекло единственное, это протоколы сами были понятны и на спи. То есть было прям написано, вот как я, я же люблю обучать людей, mm -hmm. и я люблю давать информацию. Раз, два, три, четыре, пять, какая-то система. И здесь точно так же все было. Вот этап один, вот этап два, вот этап три. На этом этапе такая-то добавочка, в таком-то количестве такая-то добавочка, так... ну вот так. Mm -hmm. А то, что на Херб там было представлено на обучение, mm -hmm. просто какое то тех, вот... Mm -hmm. Что-то там какая-то может быть вот это, а может быть и это, а может еще вот это купить, а сколько что, а вот общая дозировка такая-то ежедневная, там. Человек, который только пришел в нутрициологию, он такой, боже мой, как вообще в этом во всем разобраться? А тут конкретный четкий протокол. Принимаю в этом месяце это, в этом месяце, ну, конечно, думаю, пойду-ка я поэтому тут хотя бы все понятно. Инструкция есть четкая. Инструкция четкая. Да. Ну и, соответственно, когда я стала регистрироваться когда я стала покупать у меня возникли какие-то вопросы вот и я стала искать кто мог бы мне немножко подсказать и mm -hmm. на вопрос ответить и какой еще интересный момент, который меня тоже подкупил. То есть, когда я на вот этом обучении, в котором было на хер, задала вопрос какой-то, да? Ну, я же пришла только на у меня масса вопросов. <noise> да, с нуля. Mm -hmm. Да, с нуля. То я получила такой ответ, типа, дру ру Отпали угу. А когда я конечно, тебе, а, тебе уже заработали да. на почелках. И я, в общем-то, ожидала, что если я зайду вам сейчас вот воноспитам То я получу такой же ответ А когда я вышла на связь с человеком Моим, скажем так, наставником-куратором И я очень боялась задать ему вопрос И вообще как-то к ним обратиться Потому что я уже была вот в такой позиции не бейте меня, Что, не посылайте меня, вы посылайте да? меня, да. И когда я задаю вопрос, а мне такое, здравствуйте, мы вас рады слышать, готовы вам помочь, mm -hmm. вот так-то, так-то, так-то. Я Ты так, да ожила". ладно, и что, даже не надо обороняться, меня никто сейчас не ударит. То есть тебе дополнительные курсы не продавали, тебе просто. Мне дали просто ответы? нормально, понятным языком, не отмахиваясь от меня, ответили на мои вопросы. Uh -huh. И меня, конечно, это очень сильно подкупило. Uh -huh. И, соответственно, дальше следующее, что меня подкупило, однозначно, потому что по-прежнему мне было все равно какие-то добавки, под какое-нибудь названием но когда я получила результат по здоровью. Uh -huh. Вот это вот было, конечно, тоже состояние. А Какой результат бау? ты получила, Это не секрет. А, у меня были большие проблемы с пищеварением. Uh -huh. Оно совершенно разладилось за энное количество лет, за то, что я пыталась там как-то наладить. У меня и с кишечником проблемы были, и с поджелудочной, да, и с желчным пузырем. Ну, то есть там уже за годы экспериментов не было органа, <гдесят> где бы не было проблем. Где бы не было да. чем заниматься. Причем, по классической медицине я была здорова, мне ставили какой-то там типа гастрит, mm -hmm. а больше никаких. И дичите э, голову. Вот такие мне рекомендации, mm -hmm. рекомендации давали. Вот. А так у меня было очень сильное газообразование, вздутие. Ну, что-то там со стулом тоже, да, не буду сейчас погружаться. Какие-то mm -hmm. болевые э, ощущения у меня были, да. То есть я не чувствовала себя свободной, и у меня уже пошел психологически какой-то на, на это накладываться э, момент, что я не могла куда-то уже нормально поехать. Я не могла куда-то выйти, э, поесть, э, поехать, без например, без последствий, поехать, например, там э, с кому-то в ночу потому что у меня первый вопрос так а что я буду есть и как вообще мой организм это все воспринят да в общем целый клубок уже психологических проблем на это все накрутилось и, и в общем с этим совсем я пришла в инспи э, ну вернее просто обратилась на да за помощью просто последнее как сказать последнее вот место где способ, возможно Где, возможно, я найду ответы на свои вопросы uh -huh. И когда Мои мучения, они, в общем-то Стали уходить на нет Ну, понятно, что сначала первый результат Вау, да, потом постепенно Там еще что-то, еще что-то стало появляться uh -huh. И Вот это все меня, конечно, безумно Вдохновило Потом у вот у мужа был результат тоже по экземе, тоже несколько лет не могли классическо-традиционной медициной решить. Угу. Вот. Ну и после таких значимых результатов, конечно же, у меня не стоял вопрос... Кого, к, какую добавку я буду рекомендовать клиентам. Понятно. То есть мне было страшно им рекомендовать что-то, что я не знаю, что я не пробовала. И мне было им спокойно рекомендовать то, в чем я уже была уверена, потому что я видела ну, уже по себе нам уже, конечно. Потому что я еще была на тот момент блогер. И ну я вообще такой человек, который беспокоится за свою честь, там достоинство, доверие людей ко мне. да И я понимала, что мне очень важно было не навредить, mm -hmm. чтобы человек получил результат. И я знала, что если я вот эти добавки рекомендую, то все будет хорошо, все нормально. А как там, я уже не, не могла быть уверена. Вот, поэтому... Ну, потом у меня не было инструментов, они были очень расплывчатые, непонятны. Mm -hmm. вот, поэтому вопрос уже не стоял, что я буду рекомендовать именно спи. Uh -huh. И э, как ты пришла к тому, что стала этим заниматься? То есть, ты, как нутрициолог начала искать клиентов или как э, как вообще пошел процесс? До, опять же, до тех самых пор, как я стала уже консультировать клиентов, я все еще говорила нет сетевому маркетингу. Логично. Да, то есть, когда мне вот мой наставник уже говорит, вот, смотри, у тебя тут бонусы, у тебя тут скидки, а действительно у меня такие уже бонусы были, что я делала заказ, а заказ мне бесплатно обходился. Но я все равно еще помнила вот этот бэкграунд, и я, все, я говорила, что нет, вот у меня есть Инстаграм, мой дорогой, мой любимый, uh -huh. у меня есть консультации, я не хочу нести людям только пользу, и я ничего по-прежнему не хочу слушать про сетевой маркетинг. Вот когда меня начало все-таки переключать в сторону сетевого, здесь тоже несколько моментов сложились. Первый момент, когда где-то, наверное, через полгода, чтобы тоже вы понимали, я на тот момент была в декрете. Mm -hmm. Я была в декрете, соответственно, у нас был поток денежный только у мужа. Как раз все мои уже закончились вот эти вот, как они называются, детские какие-то пособия. Mm -hmm. И мне этого уже не нравилось, что у меня нет собственных доходов. И я в Инстаграме, в Инстаграм выходила с очень старым каким-то ноутбуком, который мне от кого-то достался из плохого качества телефона настолько, что мне даже подписчики писали, Ольга, ну у вас такое все мутное качество видео, вам какой-то телефон нужен другой, а я не могла себе позволить сменить. И вот когда я на бонусы и на спине то, что же, окупила продукты, а я один месяц обновила телефон, а другое место обновила ноутбук. Вот тут я прям серьезно призадумалась. Mm -hmm. а, то есть денежный фактор в какой-то момент, а, он меня немножко вот озадачил во первых еще в чем э, фактор не то что и вот если бы я прям много делала что-то для этого да вот то наверное я бы не так э, опять же вдохновилась а тут я посмотрела что в плане вот этих бонусов э, я вообще дополнительных усилий не прикладывала то, что было по пути это было по пути. Но точно так же, вот если, например, там парикмахер стрижет волосы, и он ничего не читает, никакие лекции, ничего дополнительного не делает, просто он сказал клиенту, так, шампунь, кондиционер, масочка, там, Какой то лачок, там, туда. да, вот это вот, и все. Он время практически не затратил дополнительно, а ему это принесло помимо помимо вот стрижки еще доход дополнительно да? угу. то же самое у меня то есть я ничего не применяла никаких усилий а у меня был такой уже хороший бонус даже для москвы это были уже приличные деньги там порядка 40 45 тысяч за месяц ну, процесс. Угу. и тут конечно меня заинтересовало так думаю ну интересно а это еще можно наверное еще увеличить эту сумму следующий момент у меня начала накапливаться усталость усталость от консультаций и усталость от инстаграма, то есть в какой-то момент я поняла, что я уже просто как белка в колесе у меня уже такое, что и то ли э, ребенок уже как приложение получается, да? но ну, как-то это ненормально, что ему все меньше времени. Все больше я вот на этих консультациях э, с клиентами, инстаграм, постоянные там сторисы, вот это все, оно начало прям меня уже э, высасывать. То есть я думаю, я вот людям помогаю, а сама я все более уставшая, уставшая. А тут я вроде ничего такого особенного не делаю в НСП. А у меня есть дополнительный доход. Я думаю, так, нужно как присмотреться поподробнее, <поподробнее> к этому uh -huh. делу. И как ты стала включать людей? То есть кто-то же из членов твоей команды сейчас, они прошли у тебя обучение, или как, как ты начала их привлекать? Ну, как вот эта история, где брать людей, потому что многие люди, да. там ты вот эти звонки, там, доски, маркетинг, планы в кафе. Ну, то есть, ты же по-другому двигалась. Абсолютно. То есть вот этот момент движения, что он был совершенно иначе, чем раньше, это тоже меня очень сильно дало мне какую-то надежду, что можно по-другому, что можно без всей вот этой вот, я это называю жесть, да, без всего вот этого такого грубого, скажем так, навязывания, да, вот такое не очень-то экологичное, наверное, в какой-то степени подхода к людям, я просто начала рекомендовать обучение. Сначала обучение угу. э, других людей, потом создала уже свое обучение. И обучение по нутрициологии. Угу. И часть людей, безусловно, они проходили обучение и работали по протоколам, которые мы рекомендовали. Часть людей делали выбор не в пользу NSP, куда-то двигались, куда двигались дальше, однозначно все получали пользу. И однозначно все э, благодарили, что действительно ну, информация качественная, полезная. Просто каждый выбирал для себя сам. И я не стояла над человеком и говорила, вот ты должна там выбрать именно вот этот вариант да, развития событий и люди почему оставались в сотрудничестве потому что во-первых были понятные протоколы опять же а во-вторых потому что я добавляла ну и до сих пор это делаю да всех в свой телеграм канал отдельный для выпускников и там, в этом канале, я помогала каждому, отвечала на вопросы. Угу, да, вела их. Вела, да. Помогала и как внутри циологии, так и в каких-то э, моментах, может быть, Инстаграм, бизнес. Какие-то рекомендации, да. Какие-то угу. рекомендации. То есть уже как наставник выступала. И мне это тоже безумно очень нравится. То есть, ты выращивала специалистов, получается? Да, то есть, я выращивала специалистов. Но вот сейчас уже я и общаюсь с теми специалистами, которые где-то обучаются, но им все равно непонятно, что делать, как действовать. И они тоже начинают обращаться. И вот... Ну, то есть, многие нутрициологи просто не знают протоколов. Да. Они знают общую концепцию, сколько нужно витаминов там, Б, э, что нужно, Иногда в принципе, кушать. Но... И вот этого вот тоже... Тоже не знаю. Не то, что не знают, информации много, и многие специалисты начинающие не понимают, как ее Применять. объединить угу. и как ее применить. То есть вот система не всегда присутствует. В ну плюс протоколов нет, да. То есть, -то есть люди не знают, нет. что с человеком делать, когда конкретный запрос можно подвиснуть. Да. То есть Я знаю унитрицологов, в которых из э, трав э, там в рекомендациях максимум это там не знаю расторопшие и, и, и там до репенника не доходит. А все остальное это витамины, минералы и вот питание водой. Ну то есть это, да. это то есть к результату можно же никогда не прийти. Ну да. через такого специалиста. Конечно. Кто кто-то из специалистов вообще не рекомендуют добавки, Только вот питание, воду, как-то Да. Специалист. И как восполняют там какие-то дефициты, реабилитация, ЖКТ. Натуральное питание. А когда мы меняем питание, даже. Нашему организму нужна поддержка с помощью ферментов, чтобы перестроиться. Uh -huh. То есть даже изменение питания, оно э, не просто так происходит. Мы должны оказать э, организму некую вот этот переходный этап ему обеспечить. Uh -huh. Uh -huh. Ведь не всегда люди, которые не едят, например, белок в достаточном количестве и жиры, не могут без дополнительной вот этой нутритивной поддержки э, полноценно перейти на это питание, потому что они, у них дискомфорт появляется. сильный и сильный. быстрый. Угу. Да, поэтому как это все можно вот просто так сделать, ну и это не просто. Не просто, вот. это, да. это сложно. И получается, часто еще приглашаешь таких специалистов, когда да. тебе кто-то нравится. Да. Но сейчас у меня уже уже за столько лет у меня, конечно, супер усталость от Инстаграм. Во-первых, я уже понимаю, что это даже не работа, это хуже, потому что у меня фактически несколько лет не было ни выходных, у меня не было, наверное, даже полноценного отпуска. И я в какой-то момент даже не сразу поняла, что это очень сильно э, забирает тоже ресурсы. Забирает энергию. Забирает энергию. Да. И плюс еще вот эти события, да, то что э, VPN всякие поставили ограничения нам, отключили таргетинг, отключили возможность продвижения, которым э, я пользовалась на тот момент. А вот эти все условия, они тоже не помогают, а наоборот э, тормозят, снижают. И когда ты продолжаешь вот так вот вкладываться, вкладываться, вкладываться, а там вот хуже хуже хуже потому да. что то ограничили просмотры, то еще что-то, то, то, то где-то подрезали, и ты думаешь, а оно мне вообще надо, если у меня сейчас уже есть э, структура, организация, люди покупают добавки, и, основной доход все основной равно ну, доход, от НСП. Да, и мне главное, что нравится все, что там происходит. Мне нравятся все вот эти мероприятия живые, да. Мне нравится участвовать в их организации. Мне нравится общаться с людьми, помогать людям. И я действительно от этого кайфую. Опять же, все больше живого общения, да. И нет вот этой вот состояние, когда ты просто пашешь, пашешь, пашешь, а результат от кого-то зависит, да, то есть здесь ты работаешь достаточно в своем режиме, в темпе. да, и при этом действительно результат прирастает, и он позволяет, вот у меня был период, кстати говоря, достаточно сложно несколько лет назад может быть, даже год назад, я сейчас не хочу собрать, когда уже муж не работал, и он 8 месяцев не мог найти работу. Потому что у них там в отрасли что-то просело, uh -huh. но, в общем-то, до сих пор у них еще это не восстановилось. Uh -huh. И их отрасль, которая вот в свое время, ну, допустим, когда мы только познакомились, там, у них просто были эти проекты строительство там, новые какие-то объекты, да, Uh, все вот так вот ушло, и сейчас вот люди, которые да, в отрасли, просто крошки там подъедают, вот, и на тот момент, действительно, вот 8 месяцев он был без работы, и NSP, доход вот этот... Он настолько так тогда выручил, просто позволил а, не то, что выжить, но нормально этот этап жизнь, угу. и, прожить, да, при том, что еще и у ребенка были определенные моменты, что нужно было достаточно гораздо больше, чем вот сейчас я даже вкладываю в него вкладывать денег в развитие, в преподаватели, там у нас было параллельно три или четыре э, обучения Развижки, угу. э, шло, да, за все нужно было платить, плюс платный сад, и вот как-то я все это, благодаря выкрутила, выкрутилась, да. И вот это тоже очень показательный момент, когда ты не складываешь как это там яйца да, в одну корзину. В одну работу. В одну работу, да. Конечно, это классно, когда муж зарабатывает прекрасно, я не против, да. Но все мы люди. Допустим, даже если этот муж, там, вы с ним продолжаете вместе жить, вы там не развалите не какой-то треш, но вот просто человек остался без работы, да, Такое всякое бывает. же бывает, да, и позитивный какой-то сценарий. Но э, есть э, или вот Инстаграм закрылся, да, то есть в любом случае, мы сейчас в таком мире изменчивом живем, что рассчитывать только на мужа, там, или только на Инстаграм, вот только на один какой-то источник, источник ну, это как-то рискованно. Сильно рискованно. Да, то есть это может вот... Вот мне твой подход очень нравится, и я вижу, что... Он дал э, хорошие плоды. Что бы ты порекомендовала людям, э, которые э, говорят, что это то же самое? Ну, то есть, что это такая же э, система, как и вот там, не знаю, ты была в другой компании или какие-то сейчас еще много компаний, где люди на храпом звонят. Вот, э, что ты скажешь людям ну, в ответ, тоже ли это самое или можно делать совсем по-другому? А, я не, не то, что это то же самое. Для меня это просто совсем другое то есть я даже даже не могу сказать что это ну похоже наверное только тем что это прямая продажа в том смысле что вот есть производитель и есть а, дистрибьютор да там есть клиента mm -hmm. клиент, да, который рекомендует. на этом схожесть заканчивается. заканчивается то есть угу. все остальное оно настолько диаметрально ну не то что даже но ну, не противоположно ну я считаю что противоположно то есть, либо оно. это проталкивание товара звонками да. либо это э, как бы рекомендация к тем людям которые к тебе обращаются добровольно ну то есть совсем да. другая история то есть э, я забочусь э, абсолютно о людях и люди благодарят, они видят результат, они видят эту работу, заботу. Они видят то, что действительно человек искренне в них заинтересован. Угу. То есть, если что-то, например, человеку не подходит, то, конечно же, я в первую очередь стараюсь все-таки Интерес человека ставить на первое место. То есть, вот если, допустим, ему нужно восполнить железо, там, а железа нет, то я все равно смотрю как человеку, клиенту. То есть, ну, давайте тогда, может быть, и в аптеку да, зайдем. У -у -у. Ну, то есть не, не, не, до, не довожу это до какого-то состояния, да, вот фанатизма, что а, там просто выйдет, да, выложишь, да, там вот так. А, и люди это чувствуют. То есть они всегда чувствуют, что действительно. О них, О них заботятся. О да. Поэтому всех, кто к нам приходит, э, по собственному, по собственной воле, да, <соценно> никто от нас не уходит. Добровольно, <соценно> потому <соценно> что заботимся, <соценно>, да. Да, да, да. да есть... Скажи, смогла бы ли ты делать ту же самую работу с другим брендом, которых ты сейчас знаешь? Ты сейчас есть масса сетевых брендов, масса продуктов. Могла бы ли ты делать то же самое? Ну, я сейчас просто уже слишком много знаю, uh -huh. то есть это человек, который очень слишком много уже знает и я знаю уже, что такое качество, я знаю, что такое стандарт качества, я знаю, что такое система, вот вознаграждение, то есть, что они бывают разные. Поэтому могла бы или не могла. Ну, объективно так вот. Ну, конечно, я внутренне очень, эм, как сказать, наверное, полюбила. Uh -huh. Полюбила продукт. Поэтому, если только что-то произойдет и… Ну, это понятно. Я, я имею в виду вот, вот тот формат, чтобы гарантировать тот же результат клиенту, чтобы, ну, вот ты, ты, ну, я, например, лично для себя я не вижу брендов, которые да, ну, близки вот. по результативности. То есть э, я знаю, что в многих брендах продукт, качество его меняется. То есть угу. э, даешь человеку какие-то рекомендации, они на него да. так не сработают. То есть я им именно не с точки зрения, там, построения сети, угу. переговоров, а именно с точки зрения… Что мы даем конечному клиенту да. с точки зрения, вот он заплатил деньги, за какой продукт, и что, э, я понимаю, что в те же деньги, даже не близко, он mm -hmm. э, не получит, э, ну, как бы, результат. Вот это я вижу. Да. Ну, у меня не настолько кругозор, наверное, просто еще большой каких-то компаний. То есть то, что я знаю, однозначно нет. А, плюс а, я, ну, опять же, там, одним глазом какие-то слухи, одним ухом, да, доходят. Вот по поводу Амбея. Я знаю, что у них постоянный ассортимент меняется, что только люди а. к чему-то привыкнут. Вдруг какая-то там реорганизация. Не будем, не будем. А Да. Кто, у каждой фирмы свои есть. Свои какие-то приколюхи. Наверное, да. Вот, и видишь, что там получилось, что ты там не выросла, да? да. И, И ну, сейчас уже смотришь на это со стороны, да. чего бы ты не хотела. Да. То да. Есть, да. Ты понимаешь, что в НСП, ну, это твой путь, да? Mm -hmm. Ты нашла свой путь в НСП, да? да? Вот. И он получается таким путем, который для большинства людей необычен в сетевом маркетинге. Поэтому я рекомендую нашим зрителям если у вас не получается сетевой маркетинг стандартно, попробуйте делать его также. И я вот последнее, что хотела добавить. Я поняла, что здесь реализовались все мои, вот конкретно мои, да, любимые вещи, которые я люблю делать. То есть я люблю выступать, да. И компания эту возможность не предоставляет. То есть вот то мы конференцию сами организовали, угу. то меня приглашают, когда мы приезжаем куда-то, да, на конференцию. Ну, как организатор. Как в качестве спикера, да. А что мне еще нравится? Мне нравится помогать другим людям и, э, скажем так, расти, да, то есть и обучать, ну вот передавать знания, это тоже здесь реализуется. Я люблю создавать какие-то сообщества, организации. Здесь тоже это у меня реализовалось, я люблю иметь возможность выбирать, с утра я работаю или с утра я там с ребенком или с утра я просто захотела побегать, погулять, но состояние такое, что мне нужно именно сегодня не куда-то там начать с работы, а вот начать с того, чтобы себя немножко наполнить, да, и вот эта некая свобода, она тоже здесь реализовалась, о которой я столько лет вначале рассказывала, так мечтала. Поэтому все, что я хотела, я реально сейчас не работаю. Я просто делаю то, что мне нравится. И... Ну, получают от этого огромного удовольствия. То есть назвать это работой у меня не поворачивается язык. В Инстаграме я работаю. Здесь я просто получаю удовольствие, Живу. наслаждаюсь. Да. Благодарю тебя за встречу. Спасибо, Алексей. На... Под видео вы можете написать какие-то комментарии, и контакты Ольги тоже будут доступны. Если вы захотите, можете обратиться. Она вас проконсультирует или даже примет в команду. До встречи. До свидания.